В наше сегодняшнее непростое время встречаются сложные ситуации. Люди много переживают, тяжелые моменты, уходят от веры, разочаровываются. Служителя оставляют свое служение. Как ты думаешь, почему это происходит? С чем это может быть связано? Ты знаешь, я тоже думаю на эту тему, поскольку живу в такой же среде, как и ты, и вижу все то же самое, что и ты. Знаешь, я думаю, что это связано с сердцем человека и с таким очень глубоким мотивом человеческого сердца, которое мы можем облечь в два слова благодарность и неблагодарность. Я думаю, ты наверняка помнишь евангельскую историю десяти прокаженных, которые проходили недалеко от Иешуа, когда он двигался по своему заданному курсу. И они начали кричать, Рави, учитель, исцели нас! И он сказал им сделать определенные манипуляции, пойти к священнику. Это все там по книге Левит прописано, что необходимо сделать прокаженному. И они будут здоровы. Вот э, идя по направлению к священнику, они все исцелились. Девять в восторге побежали домой. А один в таком же восторге вернулся обратно к Иешуа, упал ему в ноги и сказал ему, «Благодарю тебя». И Иешуа был в шоке, если так можно сказать современным языком. Первое, что он спросил, он спросил, а где же девять, которые очистились? А ты только один вернулся, поблагодарить. Вот все эти моменты, почему люди уходят от веры, почему людям тяжело жить, почему многие моменты в жизни гнетут, ломают людей, они связаны, я уверен, вот с этим глубоким моментом сердца человека, благодарность или неблагодарность. Расскажу тебе одну историю о двух разных людях. Эти два человека, оба евреи, одного звали Хаим, другого звали Наум. Оба этих евреи пережили большую драму в своей жизни. В чем именно заключалась их драма? Их драма заключалась в том, что оба они пережили Холокост. Холокост, для тех, кто не знает, это... Истребление еврейского народа по национальному признаку. Тебя убивали только за то, что ты родился евреем. Это было во время Второй мировой войны. Ну, если коротко говорить о том, что такое Холокост. Хаим пережил потерю всех своих родственников. Их было 15 человек. 14 из которых в Белоруссии убили. Он один остался чудом жив. Прошло 77 лет с того времени как случилась эта драма в жизни Хаима. Все эти годы Хаим живет непрощением, живет э, злобой, э, живет э, такой яркой желчью по отношению ко всем неевреям. Его сердце больно, ему надо исцеление, исцеление, которое приносит только Господь. И как ты не пробуешь с ним разговаривать, какие не предъявляешь ему возможности простить этих людей всегда однозначное нет последний раз я говорил с ними сказал ну может вы благодарны богу хотя бы за то что вы прожили эти 70 лет вы здоровы вы сильны вы оставили потомство против после себя вы увидели внуков вы увидели правнуков бог сохранил вашу жизнь нет бог здесь ни при чем и ты знаешь этот человек хайм он похож на вот этих девятерых, которые ушли. Он не оценил, что он остался жив. Его сердце полно обиды, непрощения и желчи. Он неблагодарен. Неблагодарность это страшное чувство, которое приводит человека к потерям мира, покоя, веры и многих других качеств, которые необходимы человеку для жизни. Второй персонаж, второй человек это Наум. У Наума была очень тяжелая жизнь, он так же, как и Хаим, пережил Холокост. Местечко в Черкасской области насчитывало 403 человека. Все они были евреи. 402 человека зарубали шашками и забили прикладами полицаи. Это произошло на глазах у Наума, который на тот момент сидел в выгребной яме. Его спрятали туда. После того, как советские войска освободили Черкасскую область, Наум за то что он остался жив угу. и пособничал немцам ему присудили расстрел судья которая присудила ему расстрел была еврейка и когда он имел последнее слово он на наидыше обратился к ней сказав ей что как же ты можешь я чудом выжил при немцах потому что жена старшего полицая прикрыла меня перед своим мужем сказав мне и ему пусть этот жит идет свинарник чистить и он два года чистил свинарники у этого полицая поэтому чудом остался жив как же ты можешь теперь послать меня на расстрел судья удалилась вернувшись она заменила расстрел на 10 лет тюрьмы он пробыл 10 лет в сибирских лагерях самых жестоких сибирских лагерях пережил много боли много страданий в этих сибирских лагерях вернувшись в киев Потому что некуда было идти, местечко было разрушено, все погибли. Он мытарился по разным углам большого города, пока не попал случайно на мясников, нарезников, которые на Бесарабском рынке разделывали мясо, и они научили его этому искусству, взяли его к себе домой. Он жил несколько лет в коридоре. Потом он женился, у него был прекрасный брак, прекрасный сын, его тоже звали Анатолий, как меня. Сын его умирает, потом умирает его жена. Его жизнь – это сплошная драма, сплошное горе. Ну что интересно, к чему я рассказываю эту историю? Этот человек всегда был благодарен Богу. Он всегда за все благодарил Бога. И именно благодарность, вот благодарное, не озлобившееся сердце, не вот такое костное сердце, жестокое, привело его в конце жизни к вере в Вишуа. Я думаю, что благодарность – когда человек благодарен, что с ним происходит? Благодарен Богу, любит Бог, не перестает искать Бога, не перестает благодарить Бога. Бог обязательно для человека дарует свой выход и дарует свою помощь. Поэтому, как важно понимать, мы будем либо те девять, которые ушли от Иешуа, либо тем одним, который упал ему в ноги. Мы будем как тот Хаим, или мы будем как Наум. Выбор за каждым из нас. Благодарность делает жизнь человека. Верующего человека, неверующего человека. Благодарное, доброе, любящее сердце за все, что с тобой происходит, делает человека мягче и в то же самое время тверже и крепче. Спасибо большое за ответ. Друзья, есть над чем подумать? Давайте подумаем, настолько ли мы благодарны Богу, как Хайм или Наум.